Один алгоритм. Один день. Сорок один раз. ⁇ Всем привет! С вами снова Стас и канал Marbox И мы сегодня делаем тест нейрографики Продолжаем его делать Сегодня мы нарисовали 21 рисунок И посмотрим на что способны эти рисунки с нейрографикой И что произошло вообще в моей жизни, пока я столько рисовал Вот сейчас вы на столе видите то, что я нарисовал за период 21 день. Вот нарисованы первые рисунки, которые я вам показывал в начале, да, на прошлой рубрике, кстати, посмотреть вы ее можете вот по этой ссылочке вверху. А вот они новые рисунки, которые нарисовал я вот последние 10 дней. Тут все 10 рисунков новеньких. Итого их 21. А теперь покажу вам их с другой стороны. Ближе ко мне находятся первые 11 рисунков, а с 12 по 21 это вот ближе к вам, вот эти рисуночки, вот второй ряд. И если присмотреться, некоторые из этих рисунков, они нарисованы на скорую руку, некоторые более детально и тщательно. Всегда рисовал по настроению. И что я могу сказать? На самом деле я очень ответственно подошел к процессу и рисую так, не знаю, как в школе для экзамена. Да? Вот, то есть я понимаю, что я должен это обязательно сделать. У меня нет возможности не нарисовать. Я хочу вам показать результат, если он будет. А если его не будет, тоже хочу вам показать, что его нет. И вот за это 21 день, то есть уже полпути пройдено, что я могу сказать? Вот я рисую на раскрутку YouTube канала, на увеличение подписчиков. Соответственно, должны прийти какие-то интересные идеи. В голову мне не пришло пока что супер идеи, но куча мелких идей уже приходит. На мой взгляд, в первую очередь эти идеи. Какие-то идеи прям интересные, они мне понравились, они у меня пришли в голову так спонтанно, какие-то во время рисования, какие-то просто в течение дня. И я не могу сказать, что это 100% результат нейрографики, потому что если мы уделяем процессу обдумывания идей время, например, час в день, то, естественно, эти идеи к вам придут в голову. Так и с нейрографикой. Я пока рисую целый час, о чем мне думать? О самом рисунке я думаю о своих ощущениях и думаю о том, какой результат я хочу. И думаю, как я могу к этому результату прийти. Тем временем я параллельно рисую. Возможно, результат моих мыслей во время рисования – это и есть самая главная движущая сила. Поэтому не факт, что само рисование вам рано или поздно принесет результат. Оно у вас хорошо дисциплинирует. Вы пока рисуете, вы не можете заняться другими делами. На данный момент я это понимаю, что да, удобно, что ты пока рисуешь, ты думаешь только о своем каком-то прогрессе, процессе, ты сел для этого, ты уже... Какие-то другие дела тебя отвлечь не могут, тем более обучают, да, нас не отвлекаться во время рисования. А если мы с вами выполним какую-то медитацию, просто вот умственную, да, там, сидя где-нибудь спокойненько, там, на своей кровати или на полу, на коврике для йоги, то мы, в принципе, получим, на мой взгляд, тот же самый результат. То есть, если мы будем целый час медитировать, вызывать у себя движущие мысли, которые помогут вам достижению цели. Это явно поможет точно так же, как и поможет нейрографика. я на самом деле это понимаю. Само рисование на данный момент, как я это вижу, оно помогает именно вот этой самой дисциплине. Это круто. То есть, если ты не сможешь сидеть молча, медитировать целый час, и тебе обязательно вот, какие-то мысли отвлекут, ты будешь летать в облаках и непонятно чем заниматься, то в рисовании это удобно делать. Ты можешь задуматься о своих задачах, целях, рисовать как бы для них, понимая, что я трачу на это усилие, я не могу думать о чем-то другом, сейчас буду думать о своих задачах. Ну, то есть, прикольно, согласны? Пока, ну, я честно признаюсь, я не вижу магии в этом, я не вижу супер волшебства того, что я рисую. Так что вывод по поводу нейрографики такой дисциплина плюс регулярность плюс если вы умеете себя заставить делать это постоянно и э, помогает достижению цели потому что в любом случае идут позитивные вибрации позитивные мысли вы думаете о чем-то положительном это всегда только хорошо то есть навредить на нейрографика не может это уже круто это сто процентов я это понимаю но и при этом ожидать какого-то волшебства двух трех рисунков не стоит потому что я нарисовал 21 кто-то говорит, нарисуйте там и один и два вообще не читайте эти рисунки, рисуйте от души. Там, я так и делаю. Просто у меня есть задача, я перед вами отчитываюсь. Просто вот, отчитываюсь, что я нарисовал. Но нет того супер эффекта, о котором говорят все преподаватели. Вот, мы посмотрим, что будет через 41 день. Я еще рисую дальше. Возможно, еще рано судить как бы половина всего. Что касается самого процесса рисования. Мне рисовать иногда очень сильно в напряг. И вот эти рисунки я вам не показывал, как в первом видосе, когда я рисую каждый рисунок. Но расскажу вам в общем сейчас об этом процессе, который прошел у меня на второй десятке. Когда нет настроения, сделать это тяжело. Но нужно делать это вообще в кайф, нужно делать в удовольствие. Я стараюсь по большей части делать это в удовольствие, как бы отдыхая настраиваясь на то, что я расслабляюсь и получаю какой-то релакс от этого. Но не всегда это получается, имейте в виду. То есть, поэтому каждый день явно не у всех получится рисовать. У меня пока приходится, но это не значит, что это процентов хорошая идея. Итак, давайте на этом закончим. Нарисую теперь еще третью десятку с 21 по 31 рисунок. Посмотрим, что же может ёкнет в следующий раз. Если вам интересно, обязательно подписывайтесь, вот, ставьте эту кнопочку подписаться, следите за моим влогом. Я просто для вас, делюсь, чтобы вы потом вот так вот это все не рисовали. А потом не сказали, что ой, ужас какой, нифига не помогает, почему я столько денег на эти обучалки потратила. А я это сделаю за вас. Я все это нарисую. Сделаю вывод. А вы будете решать потом, когда посмотрите этот влог, стоит ли вам начинать рисовать. Порисуйте пока что. Так что давайте. Начинайте. Я пока продолжу третью десяточку. Все, ребят, пока! Рукой надо было до объектива Пока увидимся с вами скоро еще Подписались? Мне кажется, вы не подписались А теперь